Друзья, сегодня у нас еще один день, и я точно знаю, что у многих из нас он будет более осознанным. И я точно знаю, что сегодняшний день, опишу я это сообщение, видеосообщение в понедельник, 28 марта 2022 года что я как психолог, психотерапевт, тренер личностного развития могу вам сказать нового. И так же, как и вы, волнуюсь и переживаю, душа рвётся на части. Я как взрослый осознанный человек, понимающий, как работают информационно-психологические операции, и для чего в этой системе, в которой мы находимся, системе большой системы, да. происходят те или иные события. Не потому что, а для чего. Так вот, я понимаю, что эгрегоры эмоционального плюс или минус, эгрегоры мощности, единства вот этого плюс или минус, минус работают на те силы, которые, по сути, заставляют нас переосмыслить, кто мы на этой планете Земля. И когда мы сейчас с вами вступаем в перепалку, в ненависть, в обиду, в крики, подумайте, вы что-то можете изменить. И задайте себе вопрос, я могу изменить то, что сейчас происходит? И просто возьмите листочек, потому что Сегодня самый лучший магический способ, самая лучшая техника – это чистый листок бумаги и карандаш. Да-да-да. Потому что эмоции даются для того, чтобы люди, мы с вами, что-то делали другое на основании чувств и эмоций. Но когда человек находится в постоянном эмоциональном таком раздраве, ему трудно принимать решения и делать что-то адекватное в той или иной ситуации. Поэтому, когда вы берете листочек бумаги и записываете, что сейчас у вас болит, что больше всего вас волнует, вот пишет мне одна моя ученица, которая сейчас уехала в Италию, не во Францию, в Каннер. И она говорит, я приехала, и мне дали далеко не те условия, которые я нашла на э, сайте, когда ехала на работу. В итоге я имею в два раза больше работы, и те условия, в которых я живу, меня совершенно, ну, вообще давят меня, не устраивает. А что еще тебя беспокоит? Меня беспокоит то, что дома осталась дочь, в Украине и мама, у которых с которым может произойти худшее, намного худшее. И когда я пролетает самолет, меня укидывает в панику, в страх, и я не могу ничего делать. Что в этой ситуации я ей порекомендовала? А что будет хорошего? Какая будет польза от того, что ты будешь себя качать на эмоциях и заставлять себя дальше раскачивать? Будет им польза? Она говорит нет. А что ты можешь сделать из того, что ты можешь в этой ситуации с мамой и с дочерью, которые остались в Украине? Она говорит, думать о хорошем и молиться. Окей, делай. Я делаю, но мне это не помогает. Если вам этого не помогает, так задавайте вопрос. А что еще меня волнует? И оказывается, человека волнует страх смерти. Так вот, друзья мои, смерти как таковой... Ну, мы знаем, что она есть, но никто в нашем опыте ее не проходил. А те, кто уже проходили эту смерть с помощью каких-то операций, каких-то других ситуаций, когда там ну, туннель видели, да, то все, кто возвращается, кто, кому Бог дает еще пожить в этом материальном мире, они рассказывают, что там совершенно все тепло, приятно, и никакой там страха, никакого там страха, который может быть у нас как таковой, нет. И мы как бы это знаем. Так чего же на самом деле мы боимся? А боимся мы, друзья мои, нового. Боимся мы неопределенности. И это, как психолог вам говорю, люди, которые чего-то боятся, они боятся не страха, не болезней. Они на самом деле боятся неопределенности. Боятся нового. Потому что новое ⁇ это страх делания. И вот на примере той же ученицы, которая разбираем второй момент. Когда ты ехала, ты увидела этот договор, видела, у меня все устраивало, зарплата, проживание, условия, окей. Ты получила договор на руки? Нет. Значит, как человек, как взрослый человек, осознанный, взрослый, критически взрослый, мыслящий, кто за тебя должен бы взять этот договор? А когда у вас договор есть, вы сможете уже как-то апеллировать, даже в другой стране найти себе через новые коммуникации, включая улыбку, включая любовь к людям и все такое прочее. Ты можешь найти себе человека, который тебе поможет даже в другой стране, когда у тебя есть договор на руках. Но если ты приехала как на эмоциях, как разъява, и повелась на ту сумму, которую тебе написали, на ту работу, которую тебе дали, а тебе эту работу не дали, значит, кто в этом виноват? Да не эта, которая тебе работу дала, и, и, и не Бог в этом виноват, и никто тебе виноват, ты просто сам сделал так, как ты сделал. Поэтому, когда мы чего-то боимся, на самом деле мы боимся нового и неопределенности. Именно поэтому, в момент, когда сейчас происходит... Эмоциональные качели, и люди не могут оторваться от интернета, от телефона. Я такая же, как и вы, такая же, как и вы. Мне тоже больно, когда в моем доме сейчас живут орки, ну, по крайней мере, я знала это неделю назад. Сейчас нет связи, и я не знаю, есть ли там дом или нет. Но его уже и нет. В соседнем селе мне показали, как развалина церковь, как развалина школа, то есть я тоже переживаю. И я переживаю за своих близких людей, которые тоже находятся кто куда разъехались. Но я себе думаю, вот я буду смотреть на вот эту, вот эту боль, вот эту эмоциональные качели. Я смогу помочь, помочь тем, о ком я переживаю? Вопрос нет. Я смогу своим эмоциональным болью, криками, воюя с за зомбированными э, россиянами, когда я буду э, с ними ругаться, когда я буду их там э, обв... как-то оскорблять, как сейчас многие делают. Нет. Что я делаю? Я пытаюсь привлечь э, россиян в данном случае, потому э, что посмотрите еще другие источники. Я понимаю ваши, ваши мысли, понимаю ваши убеждения. Вы получили такую информацию, вы пробовали еще другую посмотреть, третью, четвертую, а потом соединить. Включайте трезвое мышление. Если человек продолжает мне что-то там дальше писать, я ему говорю. вы имеете на это право. У вас в голове ровно столько информации и ваших убеждений, что поступать именно так. Я отпускаю вас с миром и, ну, и так далее. То есть я стараюсь не включаться. Этому я учусь вместе с вами. Потому что я человек, я имею свою боль и свои эмоции. Что же делать по-настоящему, когда вы не можете проявить святую лють и идти бороться на поле боя? Потому что там другая энергия. Когда воины идут в бой, им просто молиться и просто медитировать, как вы понимаете, ну, не поможет. Значит, в этом случае... Человек, который взял оружие, идет защищает свою землю, свой дом, своих родных и близких, ему, понятное дело, нужна эта святая людь, чтобы защитить свою землю. Именно об этом сейчас идет война, именно это мы защищаем сейчас свою землю, свое я чувство собственного достоинства. И по сути являемся еще одним доказательством, что тот, кто сдался легко. Кто-то у, у, у Грузии, например, не было столько ресурсов, Грузия маленькая. Приднестровье, Крым, кто-то сдался, кто-то кто больше кого-то пропаганда обработала, и тот же, же Донбас пошел на попятную. Но в любом случае в политике полезно, конечно, разбираться, что происходит и почему. Но я сейчас говорю о том, чтобы мы включали трезвый ум. Если мы сейчас эмоционально раска раскачиваем эгрегор ненависти, мы можем помочь высшим силам? Нет. Мы можем помочь нашим близким, которые там еще в бомбоубежищах, или которые умерли, которые не могут их похоронить? Мы можем им помочь? Нет. Что для нас нужно? Для нас нужен дух воина, который держится в спокойствии. И это дух воина, который держится в спокойствии, на женщину, женщину-мать, она может этот дух воина спокойствия, внутреннего спокойствия, молиться и посылать к родным, близким на поле боя через любовь, спокойствие, вот эту энергию, фокусом внимания посылать туда. Таким образом вы поможете. Если же вы переживаете волнуетесь, эмоционалите, вы пережовываете энергию тех людей, за кого вы переживаете, пережевываете, переживаете, переживаете, пережовываете, вместо того, чтобы им помочь. Именно поэтому разные источники энергопрактики, молитвы и все, что у нас сегодня есть, мы не просто молимся и медитируем, у кого есть такая возможность, а мы это... Эту энергию направляем лучом силы туда, где это поможет защитить нашу землю и вернуть наши дома, если кто-то еще жив и может это вернуть. Я тренирую себе спокойствие. Я стараюсь использовать так называемую практику бритву Акама. Найдите это в интернете, кто из вас умный, продвинутый, вам это будет полезно. Не брать лишнее, не брать ненужное в данный момент, а взять простое и держать эту энергию для того, чтобы помочь тем людям, о которых я волнуюсь. Я тренируюсь спокойствие. И спокойствие не просто потому, что мне все равно, а потому что я знаю, что в этом будет моя сила. Это воины света в женском обличии которые могут помочь через внутреннее спокойствие. Что я могу сделать прямо сейчас? И перечисляете. Я не могу сделать, как я могу поменять этому отношение, потому что это не в моих силах. И когда я закручиваю, раскручиваю, плачу, рыдаю, страдаю, на самом деле я не помогаю. Поэтому Сейчас в это время, особенно, особенное время, каждый человек проверяется на вшивость. Знаете, как проверка на дорогах, проверка на вшивость. Вот насколько нас хватит ума, внутренние силы, чтобы удержаться, не прыгать в своих сторисах, особенно там чем-то людей не дразнить, если у вас есть такая возможность сегодня кушать там жить там и так далее, а просто быть более мудрыми и давать людям спокойную уверенность в завтрашнем дне. А что для этого нужно каждому отдельному человеку? А для этого необходимо правильно настраивать свои нейронные сети, потому что наши нейронные сети, в которых загружена информация и запущена через энергетику эмоций, это саморазрушение. Если же вы нейронные сети, загружаете по то, о чем вы мечтаете, о чем вы хотите, вы тренируете это каждый день, вы тренируете в себе дух, и вы тренируете в себе мечты, желания и план действий, достижения результатов после войны и даже сейчас, то поверьте мне, как опытному человеку, как человеку, который прошел болезни, войну, утраты, как это помогает. Потому что, как психофизиолог знает, что наши нейронные сети, настолько их длина огромная между там, планетами, там, я уже не помню, даже, раз, даже между какими планетами, Марсом и Юпитером или Землей, я уже не помню. Это научные доказательства. Расстояние нейронных сетей, о том, чтобы люди правильно хотели, мечтали и раскачивали свою, свои гормональные связи потому что когда вы хотите радуетесь и мечтаете о хорошем и благодарите за это как будто это уже есть то вы по сути устремляете весь свой дух весь свой позитивный потенциал вот туда наверх так вот после смерти людей в анатомках патологонанатами находят в черепаху людей не развернутые не раскрытые как будто знаете, вот у человека нет в доме света, а, у, а ему, у него лежит вот там огромный клубок, такой моток провода, по которому он может провести себе свет. Ему надо только воткнуть вот там вот розетку и там еще какое-то другое действие простое сделать, чтобы у него пошел свет. Люди живут в темноте, а рядом у них... В их доме они переступают, может быть, находятся э, большущие мотки кабеля, по которым может этот свет прийти. Вот так же у человека вскрывают в черепушках после смерти, это наука, вот эти клубки нейронных связей, э, нейронных этих цепей, которые даже люди не разворачивают при жизни. Именно поэтому, так как человеческая энергия мысли и эмоций используются теми под э, свои цели, которые мы знаем сейчас во время войны, во время других эпидемий и так далее. Сейчас в Шанхае опять раскручивается сильный виток э, так называемого ковида. И вы должны тоже понимать почему. Поэтому для того, чтобы людей загрузить в эмоции и у них вызвать черные мысли, черные переживания, используют наши с вами мозги тот, кому это надо. Поэтому мы с вами выбираем тех правителей, тех мужей, тех жен, тот, тот образ жизни, исходя из того, насколько мы используем свои нейронные сети. Как правильно хотеть, как правильно мечтать, как правильно использовать свой мозг, я буду с вами говорить на канале своем, будет ссылочка под этим видео. 29 марта 15 часов по Киеву. Будьте прямо в эфире. Я учусь использовать телеграм-канал, и мне очень важно, чтобы люди, которые туда придут, получили ту важную информацию, которую они уже, наверное, знали и до войны. Особенно важно, как она будет использована сегодня. Из этого будет курс, программа это базовая программа для всех людей и особенно для психологов-коучей, которые помогают людям. Потому что когда человек не знает, чего он хочет, не знает, как он туда придет, даже не планирует, то он плавает, как брошенная бутылка в океане, он никому не нужен. И поэтому многие люди начинают какие-то свои действия, начинают какие-то тренинги, еще до войны, помните, и бросают. Потому что нет четкого, чего хочу, зачем хочу и так далее. Поэтому, что сегодня, хочу еще раз подчеркнуть, заключение. Наша энергия для того и существует, чтобы ее использовали мы сами, энергия ума и энергия эмоций. Если мы используем ее неправильно, ведемся на информацию, которая вызывает у нас эмоции, и там залипает, мы пропускаем самое главное – свою жизнь, мы теряем свою жизнь, мы теряем близких, потому что не умеем управлять этой энергией ума и эмоций. Следовательно, формировать свое будущее для того, чтобы грамотно выйти из трудной ситуации, это значит грамотно использовать свой мозг по назначению. И об этом я буду с вами делиться 29 марта. На телеграм-канале. А если вам была интересна наша встреча, поставьте какие-то значки, какие-то напишите свое понимание, видение. Потому что люди, которые просто берут, эти люди все равно, если они взяли и не вернули, не отдали, значит у них это заберется с другого источника. Поэтому баланс во всем должен быть баланс. Если вам было интересно. Пишите, насколько вам было интересно. Какие-то огонечки, сердечки, пишите вопросы. Если вам было не неинтересно, тогда чего вы здесь сидите, получается, да? Соответственно, я про благодарность и про осознанность. Благодарным людям вы даете благо тому, у кого взяли это благо. То есть благо дарю. Практика благодарности, которая уменьшает тревогу, которая уменьшает другие какие-то негативные эмоции, она тоже есть и будет вам дана в подарок, там такая трансовая медитация. будет дана вам в подарок 29 марта. Всех вам благ, будьте, пожалуйста, счастливы, даже в это трудное время. Держите баланс, строгую дисциплину ума и контролируйте. Каждый раз, когда у вас захлестывает эмоция, ненависти, боли, обиды, делайте стоп. А что я могу сделать? А для чего мне это надо? И тогда вы научитесь быть воином света всегда и во всем. Всегда сможете быть в моменте здесь и сейчас, справляться с достоинством, со своими трудностями и выходить всегда с наименьшими потерями из любой трудной ситуации.